Гипноз известен человечеству с глубокой древности. Гипнотизеров всегда боялись и считали их настоящими колдунами. Долгое время даже ученые не могли разгадать тайну гипноза. Они считали, что некоторые вправду обладают мистической силой или животным магнетизмом. На самом деле феномен гипноза кроется не в волшебстве, а в способностях нашего мозга. Посмотрите на экран и скажите, какого цвета эта надпись. Ответить мгновенно почти невозможно. В сознании происходит конфликт между тем, что мы видим, и тем, что написано. А во время гипнотического сна вы бы ответили, не задумываясь, используя только свое подсознание. Сеанс классического гипноза всегда начинается с погружения в сон. Приготовились. Внимание. Так делаем. Один, два. Очень хорошо. Чем глубже сон, тем сильнее гипноз. Чтобы погрузить пациента в сон, гипнотизеру необходимы привлекающие взгляд предметы. Обычно это серебряный маятник или зеркало. Гипнотизер незаметно берет руку человека, чтобы прощупать пульс, а после начинает раскачивать маятник в такт биением его сердца. Такие ритмические движения снимают нервное напряжение, а поднесенный к переносице блестящий шар быстро утомляет зрение. Человек засыпает. Однако ввести в гипнотический сон человека, который мысленно сопротивляется, почти невозможно. Таких людей на планете не так много, всего 30%. Они могут часами смотреть на маятник и даже глазом не моргнуть. Совсем другое дело – эриксонианский гипноз. Ему противостоять гораздо сложнее. Американский психотерапевт Милтон Эриксон считал, что загипнотизировать можно любого, у кого есть сознание. При эриксонианском гипнозе усыпляют только сознание человека, но не его тело. Во время беседы гипнотизер, используя особые интонации, мимику и жесты, незаметно посылает пациенту различные установки и команды, так называемые аналоговые метки. Когда сознание дремлет, человек не может отдать себе отчет в том, что происходит, и выполняет все, что ему говорят. Эриксонианским гипнозом по сей день пользуются цыганки и спецслужбы. Как же все-таки работает гипноз? Во время любого гипноза сознание человека засыпает, он не думает и ничего не чувствует, но мозг не отключается полностью. В нем остаются активные участки, через которые гипнотизер и внушает информацию. Загипнотизированного человека можно заставить петь, неподвижно висеть между стульев или вернуться в прошлое. Существует медицинский гипноз, во время которого человеку можно внушить, что он вовсе не болен, и таким образом исцелить его. Во время Второй мировой войны врачи избавлялись с помощью гипноза американских солдат от болевого шока и стрессов. Позже техники гипноза стали обучать хирургов и даже стоматологов. Они с помощью гипнотического сна добивались полной нечувствительности боли у пациента без использования анестезии. Далеко не каждому гипнотизеру под силу заставить отдельного человека выполнять определенные команды, а загипнотизировать толпу тем более может не каждый, даже владея определенной техникой. Наполеон эту технику применял и славился своим умением управлять многотысячной массой в то время, когда не было ни рупоров, ни микрофонов. Он заставлял огромную армию раскачиваться в такт своим лозунгам и жестом, доводя солдат до гипнотического транса. Все. Французскую армию можно было вести куда угодно. Жаль, что солдаты Наполеона не знали, что самая эффективная защита от недобросовестных гипнотизеров — здоровый скепсис с долей юмора.